Открытое письмо к Федеральной службе исполнения наказания 500 российских врачей написали, требует оказать Навальному медицинскую помощь. И тем самым, кстати, они Кремль пуганули, те начали уже что-то там отвечать. Путин может разъяснить ситуацию с Навальным, Можете себе представить. Но понятно, что он не врачей испугался, он испугался, что ему пресс-видеоконференцию отменил Макрон с Меркель. Да, то есть они договорились проводить видеоконференцию раз отбой по какой-то причине. Ну, мы же не знаем, нам не скажут. Ну, понятно, по какой. И теперь он говорит: да я, вы давайте, выходите на пресс конференцию на видеоконференцию, я вам все объясню, расскажу и прочее, прочее, прочее. Посмотрим, чем он там объяснит и расскажет. Но конференция сорвалась. Интересно, тоже мне вот прислали, я рот открыл от удивления. Выступал Проханов на Эхо Москвы, я его не слушаю никогда, да, ну, понятно, что это представитель некого русского мира, в чехляет всякую херню, и вдруг мне говорят, да ты прочитай, и там, ну, прислали, как, как это делают обычно, если это на Эхо Москвы, да, то там есть распечатка, если это какие-то другие каналы, то включают запись и... Все это автоматически стенографируется Потом мне присылают, если это интересно ну, и, и Предварительно объясняют, что там Чтобы я знал, читать или не читать Там что очень много материала И здесь прислали, я думаю, я читать не буду Мне человек звонит, прочитай Я прочитал, опупил, извиняюсь за выражение Я вам прочитаю, тоже опупить. Это Проханов, это не я Для меня Навальный является закрытой фигурой Загадочной он не является для меня мучеником святым. Он для меня является очень сложным клубком явлений, тенденций, структур, которые стоят за ним и которые играют на его личной жизни. Ничего плохого не сказал. Это э, ватник и представитель русского мира, который в жопу Путина целовал. Я не знаю, начиная с затылка или там от пяток и так далее. Посмотрите дальше. Про Навального. Он как торпеда -то ворвался в сегодняшнюю государственную российскую жизнь. Через все, через отравление, через исцеление, через арест. И в эту дыру, которую он сделал, пробоину, которую он совершил, туда устремились гигантские силы, разрушительные для государства. И это говорит представитель русского мира, который знает прекрасно, в отличие от молодых людей, которым он там в чехля, чем государство отличается от страны. То есть, он не говорит, что деятельность разрушительная и все эти силы для страны, для России. Он говорит, для государства, для какого? Для вот этого сраного путинского государства. Видите, как чувак переобулся, в воздухе переобулся. То есть, происходят и эпохальные события. И по всем это видно. То есть, все, кто там этого Путина держал и в жопу целовал, все они соскочили. Всех их некая волна отбрила оттуда. И они не хотят туда больше. Потому что они переживают, что будет завтра. Переживают, что съели кука. Да? Да. Рассказ о мучениях Навального вызывает во мне глубинное сочувствие. Меня все время преследует чувство, что есть среда здесь в России, которая хочет, чтобы его мучили, чтобы эти мучения послужили политическим поводом, политическим козырем, чтобы можно было сказать: «Посмотрите, вот эти, э, э, эти, эта власть, она казнит» она уродлива, она ужасна, она фашистская этого мученика, этого святого, этот элемент он присутствует и это меня постоянно настораживает мы живем в очень хрупкой стране Она только делает вид, что она могущественная Своими парадами, своими ракетными пусками Своей Росгвардией, но она хрупкая Она еще не устоялась Сколько же надо ели, чтобы устоялась Между ней и пуповиной, ведущей в русскую историю Существуют целые зазоры Это государство слабо, потому что оно слабее Советского Союза потенциалом Другое пространство экономики Нет объединяющей внутренней диалогии, Оно слабее, потому что ему противостоит могучий Ароматный консолидированный Запад еще, потому что внутри этого государства существуют целые клубки, которые работают на его истребление. И эти клубки не подавляются, а наоборот спонсируются. То есть, чувак слил в Чувак не говорит про Россию. Чувак говорит про государство, которое совершенно противно России. Потрясает. И Навального ему жалко. И все, что хотите. Да? И вот вопрос такой, вот все случится, революция, вот попался этот по почем будем с ним делать? Да ничего. Ну, ему жалко Навального был, жалко. Он говорил что-нибудь про Россию? Нет, он про государство говорил. Что мы хотим государство снести, это путинское. А мы действительно хотим путинское государство снести. Да какие к нему вопросы? Потрясает. Сейчас многие будут переобуваться, увидеть. Uh